Здравствуйте, с вами Александр, ехал от города Мамонова в сторону залива, повернул не на ту дорогу, заехал куда-то непонятно куда, и нашел тут интересное место – Брэгден, 1338 год. Там какой-то разрушенный замок дальше, и мы туда сейчас пойдем. Смотрите, какая калитка. Ну, естественно, эти ворота их просто поставили, то есть это не немецкие ворота. но калитка, она еще немецкая, и она, видите, на клепках, есть, настоящая ковка. Это, наверное, видимо, тоже где-то откопали сюда прилепили. А дорога из булыжника, деревья вдоль дорог. Я по-быстренькому пробегу здесь. Справа какое-то сооружение из валунов прямо сделано. И вот тут вот, видимо какой-то был замок. Там впереди какой-то домик, живут люди, и этот замок тут восстанавливается потихоньку. Может быть это и не замка, а какое-то имение, это нужно будет почитать после. Но выглядит масштабно Смотрите какие кирпичи. Вот написано что это такое было башня рыцаря. То есть, видимо, это тут такая идет самодеятельность какая-то по восстановлению. Здравствуйте, можно поснимать немного? Спасибо. Дали добро на съемку. Видите, это получается, чтобы докопаться до... Пола. Это столько земли нужно убрать. Какие-то железки торчат. А вот где можно случайно найти всякие монетки старые. Мутлек. Вот Копали лесенку. Видимо, что здесь постоянно что-то перестраивалось. Видно, что разные материалы использовали. деревянные перемычки сколько лет их поставили назад цепочка плетеная цепочка смотрите такие у нас можно часто найти это она уже вся сгнившая сколько лет этой цепочки наверное выложу я этот ролик как целый ролик Может быть, кому-то это будет интересно. С вами был Александр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки или дизлайки. Пишите в комментарии. Все, до свидания.